Ну что ж, приступим. Entertainment One Features. И Screen AstreLia представляют в сотрудничестве с Create NSW. Производство Hopscotch Фичерс Guerrilla Fields. Итак, вы не представляете, сколько сейчас дерьма попрет. Нет времени разжевывать, поэтому объясню кратко и доходчиво. Смотрите. Тысячи лет назад.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 Ранги! А, нет! Закрой кран! Ранги, кран! О, мать кран! <сорклонная> <сорклонная> <сорклонная> Дырьма! Оно самое, брат. Что смотришь? Осел хочет трахнуть телефонную будку. Оборжаться. Зачем смотреть такое? Хочешь? На, вот посмотри. Убери от меня это. Гавард!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 В будущем ожидает, что не подожди, Так давай веселись, пока ребенок И не забудь, что молодость не мой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 Игра запущена. Новый пользователь ранги 69. <свы> 吃。<laughs> <laughs>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 Ты хочешь со мной при помощи рта чем-то обменяться? Не тем, о чем ты подумал, нет. Ну а вот насчет побеседовать, да? Тогда ладно. Давай побеседуем. Начинай. И начну. А... <смех> <смех> <смех> Играй. Обнаружены призраки. Капец, <смех> <Дома>! не давай! <смех> вот дерьмо! О, дерьмо!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 Да, их натыкали повсюду. Они вроде супер-пупер-передатчиков, как-то так. Поэтому и графика высший класс. Стоп, эта хрень имеет отношение к твоей игре? <свистит> Хорошо, что напомнил. Здесь где-то Рейф ошивается. <свистит> О, да, смотри, смотри! Друг! <свистит> <свистит> Обалдеть, да? <свистит> У меня от этой штуки мурашки. Да, невероятно. Идем, мы уезжаем, а -а -а. добрый вечер, мэм. Как дела? Гинсберг.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 Всему городу из сети исчезают некроманты. Мы никого не видим. Либо заблокированы, либо мертвы. Это Фениган. Значит, она сделала ход. Призрак. О, нет. Призрак. Слушай, эти призраки здесь повсюду. Призраки. Давай.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 Какого хрена? Что с тобой? Глупый! У тебя кровь из ушей идет, брат! Это совсем нехорошо, брат! Я, Я отвезу тебя в больницу! Глупый! Да что с тобой такое? Я помочь тебе хочу! Это что, шутка такая? Рви. Терзай. Убей. Съешь. Видишь. Да, я вижу это, брат.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 Какого хрена ты делаешь? Я просто обновил свой штат. Надеюсь, у тебя нет той игры. Э, игры. Нет, вообще-то есть? Да, игры. ты хрень! Мой телефон! Они уже в здании. Надо сваливать отсюда! Живо! Я задержу их. Ни за что. Уходите сейчас же! Сто лет не виделись. Скажи, где он? <смех> Скоро он тебя найдет. Чудно. Эй, Лютер, с Рождеством тебя. Эй! Тварь. В машину. Они уже были мертвы. Идем, надо ехать. Говард, давай фургон! Скорее! Стой! Говард, стой! Приветик.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 Возьми меня за руку. Ну же. Смели. Ты чувствуешь? У меня есть столько силы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 Не бойся. Ты привыкнешь к странностям. Это надежное место? Да, расслабься. Безопасная зона. Здесь повсюду скрэмблеры. Рейс. что? Не может быть, где Какого? он? Какого? Молли, где он? Он, он там! Вот он! Стоп, стоп! стоп, стоп, стоп нет, эй, эй, у тебя что, Стой, Это ездит? мой друг! Это мой друг! Эй, я пришел с миром!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 Удар погружа. Ты смотри.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 Смотри, не промажь. <смех> Скажешь что же. <смех> Слыхал, командиршу? Не облажайся. Спасибо. Вот дерьмо. Ты что, мать твою, вытворяешь? Вот дерьмо. Прости, брат. Мать твою, Говард! Иди, давай! Я попал в него? Hey, Rangie! Hey, Rangie! облажался у тебя было другое задание я тебя услышал <связывая>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 Пошла ты, мама. Пошла ты, мама. Лучше, что придумал. <плёк> О, друг, смотри, что она мне с лицом сделала. Ах ты, гаден.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 А ты уверена, Включи что... Включи ее, Дэвид. Ты слышишь меня? Молли. Это ты? Да, да, да, это я. По тоску, шевевая, шевевая. О боже, мне так жаль, Молли. Они заставляют меня говорить гадости. Думать гадости. Да, твою О, у меня мою О, нет, простите, я себя не контролирую. Семена Соска, вылезу на лицо Терзанус. Слушайте, он напоминает мне моего дядю. А? Дэвид, Финиган сделала это с тобой. Она кормит нас мертвыми душами. Заставляет нас... Она заставляет нас... Пожирать их наполняет нас силой. Нечистой силой. Нас. Но что значит нас? Вас много? Всех нас. Всех нас. Всех нас. Ты хочешь сказать, что внутри каждого некропода голова некроманта? Да. Но зачем ей это нужно? Она использует... Всех нас. Всех нас. Нашу совместную силу, чтобы собрать миллион человеческих душ в одну сеть. Но как? Через игру. Что она будет делать с миллионом душ, Дейв? Питаться ими. С такой огромной силой Она же владеет интернетом полностью. А -а -а -а. У нее будет доступ к офигреванной душе на, на земле. Сколько у нас времени? Не так много. Стоит поспешить. Молодец. Освободи меня, Молли. Освободи меня. Прошу. Ваши головы слепают чешухи паршивые. Молли.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 наша пентаграмма почти готова ты знаешь что это значит это значит мы высосим из них души я буду вечно красивый а ты всего лишь головой в ящике. Вот дерьмо! Система готова к загрузке души. Эй, я думал, Молли туда пойдет. Эй, что ты делаешь? Да верни меня а! стой! Нет!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 Проникновение, проникновение, проникновение, проникновение. Почти там, да. почти. Опасное сближение.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 Вы такое уже делали? Нет. С душами людей нет.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 Дожги. Спасибо, что вернули меня из мертвых. О, на здоровье, Торки. <звы> <звы> Мать твою! Да что в тебя! Хорошая новость. У меня есть План. бодибилдинг.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 下关。Yeah, Она сделала это. Она себя взорвала. Душа Финнеган. Ловушка подключена. Не сработало. Финнеган прорывается назад.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 Много лет, чтобы все исправить. Прекрасно знаем, каково это. Давай, поцелуй свою мамочку.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 Молли! Молли! Sure Ты вернул меня. Да, а как иначе. Спасибо. Не благодари. Фух. Что я пропустил? Говард Беноту. Финниган Моника Белучи, Молли Кэролайн Форд, Торкель Тес Гаубрих, Ранги и Пин Боб Сави, Лютер Дэвид Вэном. Год спустя Где я нахрен припарковался? Дядка? Дядка? Режиссер Кей Роуч Тернер Авторы сценария Кей Роуч Тернер и Тристан Роуч Тернер Продюсеры Тристан Роуч Тернер, Эндрю Мейсон, Трой Юм, Оператор Тим Негл Художник-постановщик Николас Дейл Некроман. Фильм дублировано объединением Мосфильм Мастер на производственной технической базе киноконцерна Мосфильм по заказу кинокомпании Парадиз в 2019 году.